Добрый день. Изучение семи миров или семи состояния материи показало, что каждый имеет определенное назначение в хозяйстве космоса. И что Бог, то есть воды нашей Солнечной системы, великий дух, в котором мы практически живем, движемся, существуем, является могуществом который пронизывает, насыщает своей жизнью все в нашей Солнечной системе. Но если в шести низших мирах этой жизнь втекает в каждый атом, то в седьмом, в наивысшем, пребывает только один творец, три Единый Бог. И ниже, в шестой сферой, это мир девственных духов. В нем находится искры Божественного пламени до того момента, как они начинают свое долгое странствие, через пять более плотных миров, чтобы превратить свои скрытые потенциальные и динамические способности, то потенции превратить в динамические способности. И как зерно, обычное зерно, раскрывает свои тайные возможности после того, как посажено в землю, так и девственные духи со временем, пройдя царство материи, то есть школу опыта, тоже становятся божественными огнями, способными раздать из себя планеты, звезды, вселенные. Два высших мира, а вот пять лежащих ниже, пять миров, составляет поле эволюции человека. Из них три самых низших являются ареной нашей нынешней фазы развития. Как человек связан с мирами, посредством соответствующих проводников. При этом надо помнить, что Каждый мир разделен на два больших подразделения. И у человека есть проводник для каждого из этих отделов. Когда человек в водостающем состоянии, то все эти проводники функционируют вместе. Они пронизывают друг друга, как кровь, лимфа и другие жидкости тела тоже пронизывают друг друга. Таким образом, наше эго, то есть тот самый божественный огонь или монада, которая пришла сюда получать опыт, вот она получает возможность действовать в данном случае в нашем физическом мире. Мы с вами как эго функционируем непосредственно в тонкой субстанции сферы абстрактной мысли, куда мы проникаем своей индивидуальной аурой. Вот вы помните, мы говорили о ментальном мире, о его низшей сфере и высшей сфере. Низшая сфера ментального мира – это сфера конкретной мысли, формальной мысли. То есть вот мы все, когда размышляем о материальном мире, который нас окружает, о своем теле, мы как раз используем вот этот, наш с вами ментальный проводник или Камаманас, то есть низший ум. А Эго это не Камаманас, это более высокая структура, это высший Манас. Он находится в сфере абстрактной мысли, то есть в высших слоях ментального мира. Вот это как раз оттуда. Каманос ниже его. Это как бы его сын или его дочь. Таким образом, мы впечатления, производимые внешним миром, на эфирное тело посредством ощущений, а также чувствуем мозго рождаемое этим впечатлениями в теле желаний. И отражаемое умом то есть это как бы под контролем эго которое находится вот в абстрактной сфере ментального мира то есть там где нет форм это бесформенная сфера а вот ментальные образы которые создаются у нас помогают нам делать выводы выводы делаются Факты собираются, скажем, нашим формальным умом, а выводы делаются выше в сфере абстрактной мысли. Там живет, там является частью этой сферы наше эго. Но эти выводы – это не какие-то мысли-формы, с которыми мы постоянно имеем дело. Это идеи. Силой воли мы проецируем вот эту идею из сферы абстрактной мысли на наш ум, то есть в сферу конкретной мысли. И вот там она принимает конкретное чтение, в виде той или иной мысли-формы. А для того, чтобы мысль-форма появилась, она притягивает к себе идеи, притягивает к себе умственное вещество или читту, как говорят на Востоке. Вот из нижней части ментального мира. Притягивает из сферы конкретной мысли тонкое вещество, ментальную материю и создается мыслеформа. Ум подобен проецирующей линзе, скажем, какого-то проектора. Он проецирует образ в одном из трех направлений в соответствии с одушевляющей мысли форму воли мыслителя образ допустим может быть спроецирован на тело желания образ из вот сферы абстрактных идей может спроецироваться на тонкое тело и там будет возбуждаться определенные чувства чувство это приведет к немедленному действию если мысль, пробуждает интерес то возникает одна из пары сил уже нам известных это притяжение или отталкивание если возникает притяжение тогда ценностремительная силы захватывают мысль затягивает ее в тело желаний наполняет вот этот образ значит вот вот, видите, область абстрактной мысли, видите, да? Это мир Божественного Духа, оттуда у нас воля с вами. Мир Жизненного Духа. Здесь рождается воображение у нас. А вот здесь вот сфера идей. Как раз вот ментальный мир делится как пополам. Четвертый слой, как вы помните, мы о нем говорили с вами там, где создается либо интерес, либо безразличие. Вот идея зарождается здесь, она формы не имеет. Но зато здесь, вот преломляясь в этом четвертом слое, она здесь создает форму. Вот это уже область конкретной мысли. Она может воздействовать либо на этом уровне остановиться, а здесь ничего не даст, либо здесь она вызовет Желание, а это уже физическое воплощение желания. То есть как раз задействованы все три наших сферы. Ментальная часть, наш ум, желание и действие. Если мысль пробуждает интерес, то возникает одна из, из сил, либо притяжения, либо отталкивания. Если возникает притяжение, то центр стремительной силы захватывают мысль, Затягивает его в тело желаний, наполняет образ жизнью, облекает его вещество тонкой материи, вещество желания. Все желания строятся из тонкой материи, тонкого мира. И вот тогда мысль может воздействовать на наш эфирный мозг, но не на физический пока, на эфирный и проводить жизненную силу через соответствующие уже физические мозговые центры и нервы, а от них уже мускулатуру, которая будет выполнять определенные действия, заложенные вот в эту мыслеформу. Так расходуется силы мысли и образ остается в эфире жизненного тела, как память о действии и о том, кто его значит, вызвал и что его вызвало. То есть это иногда говорят «двигательная память», помните, да? Когда человек что-то телом поделал, то остается у него, в его эфирном теле, память о таком действии. Да, вот музыканты скажем, да и вообще, человек потом как бы автоматизм все вырабатывает, и эфирное тело потом. Вот мы, допустим, говорим, мы же не заглядываем каждый раз то, как произносится буква, да? Мы уже автоматически делаем. То есть эфирное тело, у него моторный рефлекс выработан, да? Если сила отталкивания, а это центробежная сила, если та центростремительна, это центробежная. Если мысль вызывает его, мысль если вызывает отталкивание, то начинается борьба между духовной силой воли человека, силой мысли формы и телом желания. Желание не хочет, а мыслеформа хочет. Это битва между совестью и желанием, между высшей и низшей природой в человеке. Духовные силы, несмотря на сопротивление, стремятся облечь от мыслеформу вещество желания, необходимое для манипуляции мозгом и вообще физическим телом, мускулатурой и так далее. Сила отталкивания пытается оттогнуть собранный материал, изгнать эту мысль, если духовная энергия сильна, она может пробиться, невзирая на эту силу к мозговым центрам, и будет сохранять свое облачение из тонкой материи, из вещества желания, манипулируя эфирной силой и добиваясь действия, что потом оставить потом в памяти живое впечатление от борьбы и победы. Если же духовная энергия истощается до того, как порождается действие, то есть воля не слишком сильная, она побеждается силой отталкивания и откладывается в памяти, как все прочие мыслеформы, которые засходили свою энергию, а до действия дело не дошло. Если же мыслеформа встречается с иссушающим чувством безразличия, а где встречается? Вот тут, вот этой точке, в этом четвертом Слой, то от содержащейся в ней духовной энергии зависит, сможет ли она породить действие, или же оставит лишь слабый отпечаток на отражающем эфире эфирного тела человека, после того, как исчерпается ее вот эта вот кинетическая энергия. Если ментальные образы внешних впечатлений не взывают к немедленному действию, то они могут проецироваться непосредственно отражающий эфир вместе с вызываемыми ими мыслями, Но ну, а это, может быть, когда-то в будущем будет использовано. Дух, который функционирует через ум, имеет мгновенный доступ в хранилище сознательной памяти и может в любой момент восстановить любую сохранящуюся там картин. Дух может наполнить ее новой духовной силой, спроецировать на тонкое тело Филани чтобы затем произвести соответствующие действия. И чем чаще из памяти вызывается какая-нибудь картина, тем живее, мощнее, эффективнее она становится. И тем быстрее производит соответствующее действие. Поскольку рождает привычку и инициирует мысль, которая набирает силу или укрепляется. Мысль укрепляется благодаря повторению Мысли. Третий способ использования мыслеформы – это проецирование ее мыслителя на другой ум, то есть на ум другого человека, в виде внушения или для передачи информации мыслей мысли и так далее. Или она может направляться на тонкое тело другого человека, чтобы произвести действие, как это делает гипнотизер, влияющий на свое объектное расстояние. В этом случае она действует точно так, как если бы была бы собственной мыслью человека, то есть жертвой вот этого гипноза. Если мысль согласуется со склонностями этого человека, то она действует, как вот мы говорили, в том случае, когда возникает сила притяжения, а если противоречит, то она действует в этом случае, вступает в этом случае в борьбу, сила отталкивания. После того, как такая экспроективная мыслеформа сделала свое дело, или, допустим, ее энергия растрачена в тщетных попытках достичь цели, то она притягивается обратно к своему создателю и при этом несет с собой нестираемую запись о своем путешествии. Ее успех или неудача записывается на негативных атомах отражающего эфира жизненного или эфирного тела создателя такой мыслиформы, То есть на отражающем эфире хозяина. И таким образом дополняет летопись жизни, деятельности мыслителя. Вот эта летопись называется подсознательным умом. Эта летопись гораздо важнее, чем наша физическая память. Поскольку это летопись, подсознательный ум, это не физическая память. Это уже тонкая память. Физической мы имеем доступ. Ибо память состоит из несовершенных, иллюзорных, чувственных восприятий. И обычная физическая память называется произвольной памятью. То есть мы туда по произволу, по собственной воле записываем то, что нам нравится, скажем, или не нравится. Произвольная память называется сознательным умом. Непроизвольная память или подсознательный ум формируется иным путем, который в настоящее время абсолютно находится вне контроля современного земного человека. Как, скажем, эфир заносит на чувствительную пленку фотокамеры точное изображение окружающего ландшафта, захватывая мельчайшие детали, вне зависимости от того, заметил их фотограф или не заметил эти детали. Точно так эфир, содержащийся в вдыхаемом нами воздухе, несет с собой точное, подробное изображение всего, что нас окружает, помимо нашей воли. Мы даже об этом не знаем. Все это пишется. Причем не только материальных вещей, информации, не только о них но и состояние нашей ауры в любой момент времени. Все фиксируется. Малейшие мысли, малейшие чувства, эмоции передаются в легкие, где они вводятся в кровь. Кровь ⁇ один из главных продуктов эфирно-жизненного тела, так как она разносит питание каждой части тела и является непосредственным проводником нашего эго. То есть вот того самого эго, который проживает вот здесь, вот, в этом районе. Вот, вот частица его, вот эта, воплощается сюда, и здесь уже вот, оперируется с идеями. Картины, которые она несет, запечатлевается кровь на негативных атомах эфирного тела и определяет судьбу человека в его посмертном состоянии. Память, или так называемый ум, или физическая часть нашего Кама-Мануса, как сознательная, так и подсознательная память, охватывает исключительно опыт текущей жизни. Она состоит, в память, из отпечатков событий на эфирном теле. Отпечатки можно изменить и даже уничтожить. Искоренение отпечатков событий которые отпечатаны не на физическом, а на эфирном теле. Вот это искоренение называется «отпущением грехов». А грехи можно отпустить только самому себе и никому больше. Нет никого во Вселенной, кто бы мог отпустить грехи другому. Вот это очень важно усвоить. Грехи можно отпустить только самому себе, Вот искоренение вот этих отпечатков событий происходит путем вытравления этих отпечатков из эфира нашего жизненного тела. То есть мы говорили, значит, вот от подсознательной памяти, сознательной памяти, а есть сверхсознательная память. Там находится хранилище всех способностей, всех знаний, приобретенных человеком во множестве предыдущих жизней, они могут в этой нашей жизни не проявлять себя никак совершенно. И очень большой опыт накоплен у каждого. А что там накоплено, практически никто этого не знает. Но все это он с собой носит. Соответствующие записи неизгладимо запечатлены на жизненном духе человека. Божественный дух в человеке, жизненный дух и человеческий вот видите, жизненный дух. Вот все эти записи проявляются у нас в виде совести, в виде характера, который одушевляет любые мысли-формы. Иногда оттуда даются советы, подсказки нашей смертной и капризной личности. Иногда с необоимой силой принуждает к действию которая противоречит нашему физическому рассудку и нашим астральным животным желаниям. У многих женщин, у которых положительное эфирное тело, а также у продвинутых духовных людей, любого пола, с высокочувствительным эфирным телом, благодаря чистой святой жизни, молитве, концентрации, бывает так, что в сверхсознательной памяти их, отложенной в жизненном духе, Видите, на схеме, не нужно облекать себя в ментальное вещество и в материю желания, чтобы произвести какое-то действие. Это очень важный момент. А раз не надо облекать себя в ментальное, скажем, вот ментальное тело, потом, сказать, в ментальную материю, а потом сказать, в тонкую материю, а чтобы произвести действия, а ними прямо напрямую. Это очень важный момент. Вот так действуют люди высокого уровня развития. То есть у них ментал и астрал не принимают участия в каких-либо действиях. В сверхсознательной памяти не всегда приходится отдаваться на волю астрала или даже отступать перед мыслительным процессом. То есть она иногда непосредственно в виде интуиции или какого-то внутреннего твердо усвоенного учения отпечатывается прямо на отражающем эфире жизненного или эфирного тела. Вот здесь вот жизненный дух, а вот это, видите, жизненное тело может прямо отпечатываться. А жизненное тело непосредственно э, управляет нашими физическими органами. Чем больше мы стараемся научиться распознавать вот эту сверхсознательную память у себя, а в живой этике она называется чашей вечных накоплений, чем больше стараемся следовать ее велениям, тем чаще она заявляет о себе нашему вечному благу. Когда человек бодуствует, то тонкое тело желания и ментальный ум камаманус в свою деятельность постоянно подтачивает наш плотный физический проводник, то есть наше тело. То есть вот разные наши желания, эмоции, понимаете, хотения всевозможные, наши мысли разные, они постоянно изнашивают, точно так, как человек пользуясь инструментом, его что? Изнашивает, да? Инструмент изнашивает. Так вот, наши мысли, наши всевозможные желания постоянно подтачивают, изнашивают наш плотный физический проводник. Каждая мысль, каждое движение в той или иной степени разрушает ткани нашего тела. С другой стороны, вот это эфирное тело, которая дает всю жизнь нашему телу, его называют, еще эфирное тело называют жизненным телом, вот она неизменно стремится восстановить гармонию и воссоединить то, что разрушает другие проводники. Ну, то есть наше ментальное тело, тонкое тело. Однако наше эфирное тело часто не в состоянии противостоять бешеному напору импульсов, страстей, и низких мыслей. Эфирное тело постепенно тогда сдается. В конце концов наступает момент, когда оно, как говорят, количество переходит в качество, и оно резко ослабевает. В этом случае, говорят, у человека упал иммунитет. И тогда это тело становится открытым разным болячком. Ну а болячки все привлекаются по созвучию. В зависимости от того, какая часть эфирного тела ослабела, такая будет привлечена и болячка. Согласно закону подобия, закону соответствия. И вот эти точки связи с физическими атомами, как бы начинают уменьшаться, усыхать, и с некоторыми атомами вообще связи нарушается. Атомами физического тела. Вот этот эфирно-жизненный флюид, сама жизнь для физического тела, перестает поступать по нервам в достаточном количестве. Тело человека становится вялым. И тогда нашему формальному мыслителю, Кама-Манусу, приходится удалиться забирая с собой и тонкое тело наших желаний. После удаления высших проводников, физическое тело, вместе с пронизывающим его эфирно-жизненным телом, остается в бесчувственном состоянии. Когда оно сильно устает, оно остается в бесчувственном состоянии, это мы называем сном. А есть разные формы удаления из тела. Есть там, скажем, паралич, там скажем, есть смерть и так далее, и так далее. Да, сон. Это вот когда тело становится наше вялым. Почему? Потому что эфирной энергии становится мало. Мы ее много изосходоли в течение дня. Если человек много работал, у него много разных было мыслей, всяких желаний, страстей, он к концу дня может что? Устать может, нет? Вот говорят, ой, как устал там, или устал, да? Вот это как раз тот момент, когда эфирная энергия становится меньше. Сон, однако, ни в коем случае не является каким-то пассивным состоянием, как считает невежда. Если бы это было так, то физическое тело при утреннем пробуждении оставалось бы таким же усталым, как и вечером при засыпании. И усталость его была бы велика, поскольку это каждый день бы накапливалось. Вот некоторые люди страдают бессонницей, но бессонница тоже будет разных форм. Сон ⁇ это период интенсивной активности ремонтной бригады нашего эфирного тела. И чем более интенсивной работы, конечно, тем более полезной, ибо она выводит яды, которые накапливаются в результате... Разрушение ткани нашего тела при умственной физической деятельности в течение дня. То есть мысли и разные желания, страсти используют тело в течение дня, накапливают там разные яды. После такого отдыха, если мы не помешали эфирному телу в течение ночи, то ткани и ритм тела восстанавливаются. И чем напряженнее была работа эфирного тела во время сна, тем сон будет полезнее. Но иногда сам хозяин не дает эфирному телу, как следует подремонтировать свое тело. Тонкий мир или мир желаний – это океан мудрости и гармонии. Вот туда эго нашей личности забирает ментальный ум и тонкое тело наших желаний оставляя низшие проводники в состоянии сна, то есть эфирное тело и физическое тело. И вот там-то первой заботой нашего эго, то есть самого-то хозяина или человека, является, первый забот является восстановить ритм гармонию ума и тонкого тела наших желаний. Восстановление осуществляется постепенно, по мере того, как через них проходят высокие гармонические вибрации, высших энергий тонкого мира. В тонком мире есть то, что соответствует жизненному флюиду, то есть нашему эфирному телу, который пронизывает наше тело в виде жизненного тела. Высшие проводники погружаются в этот эликсир космической жизни. В основные свои силы, они начинают воздействовать на наше эфирно-жизненное тело которая содержит наше физическое тело, а вот оно оставлено пока спящим. Эфирное тело вновь начинает вбирать в себя энергию пространства, особенно солнечную энергию, восстанавливает физическое тело, привлекая в частности химический эфир нашего физического мира как средство восстановления. Именно активность различных проводников нашей личности во время сна создает базу для деятельности в течение следующего дня. Без нее не было бы пробуждения. Ибо эго, нашему эго, приходилось бы оставлять в покое свои изможденные, а потом и бесполезные проводники. То есть эфирное тело и физическое тело. Если бы не проводилась вот эта работа по снятию с них усталости, то тела бы оставались спящими как это иногда происходит во время естественного транса, или во время комы, допустим, и так далее. Именно благодаря вот этой гармонизирующей целебной деятельности, сон лучше сохраняет здоровье, чем всякие доктора и всякие лекарства. Простой обычный отдых это ничто в сравнении со сном. Только когда высшие проводники пребывают в тонком мире, потеря Энергии нашим эфирным телом прекращается, то есть оно телом не управляет физическим, на тело энергию не тратит. В этот момент, когда оно перестает активно работать своим физическим телом, в это время к эфирному телу, когда оно в покое находится, привлекается восстанавливающие силы из тонкого мира. Во время физического отдыха работа эфирного тела не тормозится разрывами тканей в результате активного движения, мускульного напряжения, но ему все-таки приходится противостоять вредоносной энергии мысли. И она не получает из силы, от тонкого мира, как это происходит во время полноценного сна. Ну, допустим, человек лег, как говорят, отдохнуть, ну, полежать, да? Ну, в это время он физически вроде бы ничего не делает, тело не разрушает, клетки своего тела не разрушает. Но в то же время у него всякие мысли там в голове, да, летают туда-сюда, вихри там всякие, либо хорошие, либо плохие. Вот они-то как раз не дают отдыха, они не дают возможности эфирному телу во время этого вот не сна, а обычного такого отдыха, лег там полежать не дают возможности как следует физическому телу отдохнуть. Вот если вы полностью остановите мышление у себя, полностью остановите всякие желания и прочее, вот только в этом случае можно будет оставить на время свое эфирное и физическое тело и отойти куда-то там в высшие сферы. А вот в этот момент, в этот момент, как раз, Эфирное тело начинает интенсивно заниматься восстановлением разрушенных клеток физического тела. Вот есть такой прием, скажем, в хатха-йоге. Поза трупа или савасана. Когда человек ложится удобно и приказывает элементам своей личности, то есть проводникам своей личности, прекратить полностью всякую деятельность. Никаких мыслей, никаких желаний, никаких ощущений. И ни в коем случае не засыпает. Ни в коем случае нельзя допускать сна. Вот тогда можно за 10 минут, если удастся достичь определенного состояния, может 10 минут заменить 8-часовой сон. То есть настолько будет мощный приток к эфирному телу энергии из тонкого мира, Часто бывает так, что тонкое тело во время сна не удаляется полностью. Часть его все-таки остается связанное с эфирным телом, с проводником чувственного восприятия нашей физической памяти. Вот когда тонкое тело не совсем покидает эфирное тело, то есть остается какая-то связь воздействие на него, то в результате осуществляется лишь частичное восстановление потерянных сил. Из сцены действия, которые происходят в тонком мире, в которых человек там участвует, привносится в этом случае в физическое сознание, в вид так называемых снов. То есть сны тогда человек видит из тонкого мира, то, что оттуда он приносит, когда его тонкое тело не совсем отключило связь со своим эфирным телом. Вот этот момент уловили, да? Значит, отдых был неполноценный. Когда человек видит сны, это значит полноценного отдыха у него нет. Большинство снов, конечно, у людей там, ну, они, как правило, сумбурные могут быть. Ибо смещена ось восприятия из-за неправильной связи между телами. Память ословевает из-за неверного взаимодействия проводников из-за потери восстанавливающей силы то такой сон со сновидениями как правило либо вообще не приносит отдыха либо приносит какой-то частичный отдых но полного никогда не бывает и физическое тело может чувствовать ту или иную усталость при пробуждении вот этот момент уловили тоже, да? в течение жизни Троичный дух или наше эго воздействует на троичное тело, с которым оно соединен посредством ума. В результате рождается троичная душа. Вот на схеме как раз вы на плакате вы видите. Вот взаимодействие этого с этим рождается это. Душа это одухотворенный продукт нашей личности, в данном случае нашего тела и нашего тонкого тела, ментального тела. Как нужное пищи питает тело в материальном смысле, так деятельность духа в физическом теле, деятельность духа, приводящая к правильному действию, способствует росту сознательной души. Вот божественный дух воздействует на тело оно в нем отражается, рождает сознательную душу. Как сила Солнца воздействует на эфирно-жизненное тело и питает его, чтобы оно могло влиять на физическое тело, так память о действиях совершенно в плотном теле, память о желаниях, чувствах, эмоциях нашего тонкого тела, мыслях, идеях ума, вот это все обуславливает рост интеллектуальной души, вот жизненный дух воздействует на жизненное тело, рождается вот это. Аналогично высшие желания и эмоции тела желаний формируют эмоциональную душу. Вот эта троичная душа, в свою очередь, повышает сознание троичного духа. То есть сознание, вот у нас... Дух наш троичный, тро, троица, это вечное бессмертное, это вот элементы ее, а вот это рождается, таким образом, душа от взаимодействия, вот, от контакта или совокупления с материей. Эмоциональная душа является экстрактом тела желаний усилить эффективность человеческого духа, то есть духовной составляющей Тело желаний. Эмоциональная душа. Вот она. Это то, что в будущем соединится с нашим духом. И территориальная душа увеличивает могущество жизненного духа. Если вот тут вот человеческий дух и тело желаний рождает вот нашу эмоциональную душу, то жизненный дух с жизненным телом, интеллектуальную душу и так далее. Интеллектуальная душа увеличивает могущество нашего жизненного духа, поскольку является экстрактом жизненного тела, то есть эфирного тела, то есть материальной составляющей нашего жизненного духа. Сознательная душа повышает сознание Божественного духа, ибо она является экстрактом физического тела, как составляющей части Божественного Духа. То есть, ни в коем случае нельзя считать, что вот наше тело, физическое тело, это все то низкое такое, не Понятно это, да? Это все очень важно. Это кристаллизованный Дух. Вот этот вот. Божественный кристаллизованный Дух. То есть, он здесь в таком состоянии, а там в таком состоянии. Здесь он в очень тонком состоянии, а здесь он в очень плотном состоянии. Так человек строит и сеет, пока не приходит смерть. Время сея и периоды роста и созревания остаются позади. Ну, уходит отсюда, уходит в тонкий мир. Наступает время сбора урожая, когда скелетообразный призрак смерти приходит со своей косой и с песочными часами. Обычно вот этот, ну, скелетообразный признак, да? И что-то вроде нехороший, да? Ну, скелет, скажем вроде нехороший, да? На самом деле это очень хорошая штука. Это добрый символ. То есть, наконец-то человек заканчивает работу на заводе, на производстве, и покидает, пошел отдохнуть, переработать, достигнуть опыта. Вот только так на эти вещи смотрит. Поэтому, когда там звонок зазвонил, так, все, работа закончилась, пошли. Обычно мы что? Думаю, вот, приятно что. -то. сейчас пойдем отдохнем. На телевизор посмотрим. Скелет символизирует относительно постоянную часть нашего тела. Коса олицетворяет тот факт, что вот эта постоянная часть, которая дух вот-вот заберет в качестве урожая, является плотом жизни, приближающейся ныне к своему завершению. Песочные часы в руке указывают на то, что час пройдет не раньше, чем весь путь будет пройден согласно неизменным космическим законам. Когда такой момент наступает, то происходит разделение проводников нашей личности. Поскольку жизнь человека в физическом мире на время заканчивается, Ему не зачем сохранять здесь свое физическое тело. А тут, помните, там по телевидению с такой идеей носится буржуи, им надо заморозить тело, специальная креатроника такая там у них. Ну, да. хоть не все это тело, оно обычно же гнило, и у них там все, да? Потому что если бы оно было бы здорово, он бы не был буржуи. То есть у тех, у кого вообще ничего нет. Вот у тех оно может сохраниться без всяких криатроники. Вот тела святых лежат сколько? Да, столетиями. А у этих, но они загнивают уже на, на следующий день после смерти. Даже сегодня они могут завонять. Понимаете? Интересная вот картина. Так вот, эфирное жизненное тело, которое, как мы уже говорилось, также принадлежит нашему физическому миру. Так вот, эфирное тело у нас в момент смерти удаляется через голову, оставляя безжизненное физическое тело. Можно наблюдать, как высшие проводники, то есть наше эфирное тело, потом более тонкое – это тело желаний, еще более тонкое – ментальное тело, двигаясь по спирали, покидает физическое тело и забирает с собой душу одного физического атома. То есть, вот если взять тело человека, идет, начинает движение по спирали снизу, там две спирали обычно идет. Одна левая вниз, правая вверх, вокруг позвоночного столба. А встречаются они, так сказать, вот в энергоцентрах, о которых вы знаете: Мулабхара, Сватхистана, Манипура, Нанахата, Вишутка, Аджна и на А мне внизу это Встречаясь в этих, так сказать, две эти спирали, как раз в энергоцентрах этих. А когда надо покинуть, тогда энергия кундалини, которая находится сейчас вот у нас в этом, в тазу, там все хранится, вот энергии колоссальный запас, гигантский запас у каждого, этой энергии. Она начинает подниматься вверх, забирает с собой все из физического тела и всех, так сказать, нервных центров, и уходит в голову. И забирает еще один душу, не сам атом, а душу одного физического атома. То есть силы, которые через него действовали. результаты опыта, накопленного в физическом теле в течение только что закончившейся физической жизни, запечатлеваются в данном конкретном атоме. Он как бы является, ну что ли, Главой всего физического тела нашел этот атом. В то время, как все остальные атомы физического тела обновляются. Вот говорят у нас там каждые семь лет всех что? Вся материя физического тела меняется. Клетки там меняются, там атомы, молекулы, все. Меняют, другие приходят. Мы же постоянно там, едим, пьем, да? А вот этот атом никуда никогда не уходит и не меняется. Он остается неизменным, не только в течение вот этой физической жизни, но и входит в каждое следующее физическое тело, которое когда-либо будет использоваться хозяином, то есть нашим бессмертным эго. Понятно, момент, да? Вот этот атом удаляется в момент смерти лишь для того, чтобы вновь пробудиться на заре следующей физической жизни и послужить как бы ядром, вокруг которого будет потом строиться новое физическое тело, чтобы использоваться тем же самым хозяином, то есть эго-бессмертным эго, эго человека. Поэтому этот атом называется плотным атомом семени. И течение физической жизни, вот этот атом семя, находится в левом желудочке нашего сердца, возле его верхушки. Все именно там он находится. В момент смерти он поднимается в мозг по поглуждающему нерву, покидая физическое тело вместе с высшими проводниками. Через место соединения теменных и затылочных костей. После того, как высшие проводники покидают физическое тело, они еще пока остаются соединенными с физическим телом тонкой блестящей серебристой цепочкой. По форме они вот напоминают как бы две перевернутые шестерки. Цепочки эти. Вот шестерки, знаешь, шестерка, ключочек такой. И вот эта цепочка состоит как бы из этих шестерочки. Они цепляются одна за другую. Один конец цепочки закреплен в сердце, посредством вот этого атома семени. Именно отрыв его, отрыв этого атома от левого желудочка сердца, вызывает остановку сердца. Поэтому всегда сердце, как это, умирает последним. Не мозг, как эти вот наши невежды там, если носятся, все еще с мозгами носится. Что вот там понимаешь, этот мозг, он там, если 7 минут, ему там не давать, там тройку, дыхание, там что-то такое. Да. Все, значит, и человек погибает. Нет. Мозг этот надо, он там может и трое суток вообще из всякого питания быть. Если с сердцем пока связь есть, значит, может что? И мозг свой установить. Вот там в морге... Несколько дней лежала женщина, этот, ну, Морган, который заведует этим хозяйством. Пришел, дверь открывает. Она пошевелилась и встает. Пожила. С точки зрения этой медицины нашей, там вообще ничего уже, никакой жизни нет. Но мертвые тело лежат. Она там в тонком мире погуляла и сказала, так ты еще рано тебе. Иди-ка обратно. И вся эта медицина, как наша в этом плане, ничего сказать тут не может. Сама цепочка развивается не раньше, чем просмотрена панорама прожитой жизни. А эта панорама хранится в нашем эфирном теле. Цепочка не разрывается раньше, чем будет просмотрена панорама. Фильм. Надо следить за тем, чтобы тело не кремировали, не бальзамировали, не резали, не полосовали наши костоломы на второй день после смерти, скажем. То есть это все делать надо только на четвертый день. Ни в коем случае не позволять никому прикасаться к телу. Ибо пока наше эфирное тело и проводники пока еще соединены с нашим физическим телом вот этой серебряной нитью любое действие над нашим физическим телом или повреждение его после смерти в какой-то мере ощущается нашими высшими проводниками. Особенно надо избегать кремации или могилу засовывать, или, так сказать, резать там этим нашим патологоанатомом бестолковым. Значит, особенно надо избегать первые три дня после смерти, чтобы никто не прикасался. Раньше как хоронили людей? Вот, допустим, померчек, его три дня, к нему никто не прикасался, его обливали эфирными маслами, там, скажем, цветами обкладывали, и никто его не трогал. Рядом не было этого воя, этого вот этого эгоистического, на кого ты нас оставил. Вот этот вой очень опасен. Вот эти все эгоистические нытье, эти слезы, это самое ужасное, что можно придумать для вот, человека, который отсюда уходит. Серебряные цепочки разрываются вместе соединения, вот этих вот шестерочек. Одна половина остается с физическим телом, другая с высшими проводниками. В момент разрыва цепочки физическое тело уже по-настоящему умирает. Ну вот ученые пытались значит, в этот момент поймать, взвесить, что же там уходит из этого тела. Ну, естественно, додумались, надо, мол, в момент смерти там взвесить. И оказалось, что да, вес физического тела уменьшается на какие там граммы. На 20 там грамм, на 22 грамма кто-то один вешал. Животные тоже стали животных вот вешать момент смерти. Тоже оказалось, что у них тоже уменьшение на несколько грамм. Так вот это невидимое, то, что уходит из тела и то, что эти весы фиксируют. Это не душа. То есть не сам человек уходит. Понимаете? Вот этот момент здесь тоже интересный. Это не сам человек уходит, и за это теряется вес. Нет. Между душой и тем, что покинуло тело, и от чего вес изменился, разница большая. Душа принадлежит к высшим сферам. И она никогда не может быть взвешена на каких-либо физических весах. Даже если бы они, им удалось регистрировать доли, в миллионной доли грамм, допустим. То, что обычно вот это взвешивает, скажем, ученые взвешивали, это является просто эфирным телом. Вот эфирное тело, оно немножко весит. Какие-то там граммы. Вот это можно зафиксировать. Почему? Да потому что оно в какой-то степени является тонкой частью физического мира. Оно состоит, как мы знаем с вами, из четырех видов эфира. Они все принадлежат физическому миру. То есть это высшая часть физического мира. Этот эфир пронизывает частицы нашего физического тела. Он заключен внутри... Вот нашего физического тела в течение всей физической жизни. Он немножко увеличивает вес нашего физического тела. Увеличивает вес тела растения, животного. И вот в момент смерти он покидает физическое тело. Вот это можно зафиксировать на весах. Когда серебряная цепочка развивается в районе сердца, человек освобождается от своего физического тела, Наступает исключительный момент для нашего эго, для, на, для самого человека. Очень важно родственникам умирающего знать о том, что громкие выражения горе, рыдания являются большим преступлением против подходящего человека. Ведь человек в этот момент как раз, в этот момент занят делом величайшего для него значения. И надо вот именно в этот момент так нагадить ему. Понимаете? Кроме сатаны, наверное, так сказать, и с его помощником никто до этого не додумался. Устраивать вой, так сказать, вот это вот все. То есть в этот момент ценность прожитой жизни в огромной степени зависит от того, сколько внимания может уделить ей уходящий отсюда. То есть он занимается просмотром собственной жизни. Начиная с момента смерти и назад. До рождения. Большим преступлением против умирающих является введение стимулирующих препаратов, которые рывком могут возвращать высшие проводники, то есть самого человека, назад, физическое тело. И тем самым вызывает у человека сильный шок и сильные страдания. Не сама смерть вызывает страдания, а вот эти вот все эти мерзости. Это, ведь это же знали те, кто, вот это, так сказать, что надо делать, чтобы помешать человеку, чтобы он... И даже тут, когда у нас отсюда уходит, чтобы он напакостить. Умирать не мучительно, но вталкиваться назад в физическое тело, на дальнейшие страдания, вот это мучительно. Некоторые из тех, кто пережил исход из тела, рассказывали исследователям, что их таким образом заставляли умирать часами, сутками, годами. Но некоторые держат на вот этих вот на аппаратах, как говорят, да? заставляют умирать их, не там, скажем, там, вот эти трое суток пока они постепенно выходят. И они молились о том, чтобы родные уняли свою ложную доброту и позволили им наконец-то умереть. То есть покинуть это тело. Хоть только человек освобождается от своего физического тела, как от тяжелейшей обузы для его духовных, сил, то они в какой-то мере восстанавливаются и он может читать картины теперь уже в отрицательном полюсе отражающего эфира, своего эфирного тела, который является обитающим подсознательной памяти. Вся прожитая жизнь проходит перед его взором как панорама, причем события показываются в обратном порядке. Сначала воссоздаются происшествия последних перед смертью дней, Затем все более раннее, от зрелости к юности, к детству, к младенчеству, вспоминается абсолютно все. И человек созвисцает панораму собственной прошедшей жизни. Он видит картины, и они запечатлеваются на его высших правниках. Но в этот момент он не испытывает никаких чувств в связи с ними в это время. Это как бы первый просмотр. Вот в первом просмотре, это вот в эти как раз, там, трое суток. Чувство потом, появится потом, когда он расстанется. Первый просмотр пройдет, и он расстанется с физическим телом. Когда он войдет уже в тонкий мир. Вот когда идет этот просмотр, то, что записано в эфирном теле, это еще не тонкий мир. Он уже не здесь, он еще не там. Понятно, да? Вот этот момент. То есть, когда вот в мир чувств эмоции, желаний. А в этот момент он находится пока еще в эфирной среде физического мира. Вот эта панорама длится от нескольких часов до нескольких дней у человека, просмотр, в зависимости от того, как долго человек был способен оставаться в бодрствующем состоянии. Некоторые могут бодрослить лишь 12 часов. Или меньше даже. Другие могут сохранять такое состояние несколько дней. И сколько времени человек остается бодрствующим, столько и длится панорама. Вот этот период жизни после смерти подобен тому, что имеет место, когда человек тонет или падает с большой высоты. В таких случаях эфирное тело тоже покидает наше физическое, и человек мгновенно видит всю свою жизнь, поскольку сразу теряет сознание. Конечно, серебряной цепочки не развивается. Иначе возвращение в сознание было бы невозможно. Когда существование эфирного, жизненного тела подходит к концу, оно резко ослабевает. Во время физической жизни, когда человек контролировал свои проводники, проводники своей личности, то из-за такого ослабления прекращаются часы бодрствования. После смерти ослабления нашего эфирного тела панорама исчезает, и тогда человек вынужден удалиться в тонкий мир. В этот момент серебряная цепочка рвется в том месте, где соединяется с сердцем. Происходит то же, что во время сна, но только с той существенной разницей, что хотя эфирное тело и возвращается к физическому, но оно больше его не пронизывает, а просто над ним парит в момент смерти. Парит над ним. Вот над могилами, такие эфирные тела, оно плавает над могилой Тело разлагается одновременно с физическим проводником. Поэтому для тренированного ясновидящего кладбище является тошнотворным зрелищем. Если бы другие люди могли видеть так же, как он, то не требовалось бы много труда, чтобы убедить их перейти от нынешнего антисанитарного метода захоронения умерших. К более рациональному методу кремации, который возвращает элементы в первоначальное состояние без отрицательных последствий, присущих процессу медленного гниения и разложения. Он там 50 лет будет гнить. И трогать нельзя, по идее, эти кости. Выход из эфирного тела напоминает сбрасывание физического тела также. Забирается также один атом эфирного тела со своими жизненными силами, чтобы потом послужить ядром эфирного тела в будущем воплощении. Так, попадая в тонкий мир, человек приносит с собой атомы семена, физического и эфирного тела, вдобавок к своему телу, тонкому телу и ментальному телу. Если бы умирающий мог во время физической жизни ликвидировать все свои желания, то тонкое тело желаний быстро бы отпало от него, освободив его для перехода в ментальный мир. Но такого, к сожалению, не бывает, подавляющее большинство землян. Большинство людей, особенно если они умирают в расцвете лет, имеют много разных связей и интересов в этой физической жизни. Они не изменяют своих желаний, когда теряют физическое тело. То есть все свое с собой ношу, да? С этим все уходят. Действительно, действительности их желания часто даже усиливаются в тонком мире. Почему? То потому что они страстно желают вернуться обратно сюда. Они массу все не доели, не допили, не доделали, не донаслаждались тут. Вот. В физическом мире. Уходя туда, желания должны как-то уменьшиться, а они наоборот усиливаются. Они рвутся обратно Это очень сильно привязывает их к тонкому миру. Хотя они, к сожалению, этого не сознают. С другой стороны, люди старые, одрехлевшие. Ну, они как бы уже... Они как бы... Вот их высшие проводники в этом дряхлом теле уже им трудно тут существовать. Это точно так, как из... Плод внутри, косточка а сверху это гниет уже все, созрело. И тогда эта косточка легко отстает от чего? От этой нет. Вот полная аллология здесь. Понимаете? Значит, вот старые тряхлые, или те, кто болезнь ослаблен, устал от этой жизни, вот они быстро тонкий мир проходят. Там нечего задерживать. Здесь, конечно, нет каких-то жутких страстей. Когда лишал так сказать, там, дрехлел, понимаете, и уже не могу, а хочу. Понимаете? Вот с этим хочу туда уйдет. Это может быть проиллюстрировано тем, с какой легкостью зернышко выпадает, скажем, из пелого плода. Так и люди, которые теряют свое физическое тело, выглядят в несчастном случае, находясь в расцвете физического здоровья и физических сил, людям активно вовлеченным в физическую жизнь, связанных там с женой, семьей, родственниками, друзьями, с делами, с удовольствиями, умирать исключительно тяжело. Не сам процесс смерти тяжкий, а то, что вот это все там усиливается в тонком мире, куча этих желаний. И вот тут и приходится человеку понять, наконец, насколько опасны все эти желания. Самоубийцы, который стремился избавиться от жизни, обнаруживает, что он, он жив, но не так жив, как было раньше. Он находится в самом жалком состоянии. Он наблюдает тех, кого, возможно, опозорил своим самоубийством, и, что хуже всего испытывает невразимые чувства неведомой для обычных людей опустошенности. Вот та часть лицевидной ауры, которая занимала физическое тело, она пуста, а его терять было нельзя. Она оказалась пустой в этой части. Хотя тело желания и приняло форму физического тела, оно чувствует себя пустой оболочкой. Ибо творческий архетип этого тела в сфере конкретной мысли продолжает существовать видит пустой формы, продолжает там существовать столько времени, сколько должно жить физическое тело. И когда человек умирает естественной смерти, пусть даже в расцвете жизни, то деятельность архетипов в сфере конкретной мысли прекращается, и тело желания занимает всю форму. А в случае самоубийства ужасное чувство пустоты остается вплоть до того времени, когда по естественном ходе событий должна была бы наступить естественная смерть. Вот это понятно, да? Поэтому самоубийцы там в жутком состоянии находятся. Они и не в тонком мире, и не здесь. И в то же время вот это страшное ощущение пустоты. Пока человек испытывает желания, связанные с земной жизнью, он должен оставаться в своем тонком теле. А поскольку для его прогресса требуется переход в высшие сферы, то пребывание в тонкой мере необходимо становится очистительным пребыванием, ведущим к очищению от отягощающих материальных желаний, от привязанности к плотной материи. Как это происходит? Ну, можно лучше увидеть, разобрав несколько, скажем, примеров. Вот взять э, человека, который помешался там на... На деньгах, на золоте, на валюте. Он также его любит и после смерти. Это самое золото, эти деньги, эти доллары. Но больше накапливать ты не можешь, поскольку нет у него физического тела, чтобы золота хватать, деньги хватать. И что хуже всего, он не способен даже сохранить все, что накопил при жизни. Он может пойти и сесть возле своего сейфа, или там где-то в банке сесть около своего вклада, охраняя свое драгоценное золото или валютную бумагу, скажем. Но могут появиться его наследники и в связи с ними насмешки над скупым дураком, старым, издеваться. Они его не видят, но он-то их видит и слышит. И они открывают этот сейф, они снимают там, скажем, со счетов его там деньги. Он может броситься защищать вот это свое барахло, свое золото, свою валюту, но их руки проходят сквозь него, сквозь этого скупердяя. Они ведь не знают, даже не думают о его присутствии. Они будут тратить его добро, в то время как он будет жутко страдать от горя бессильной злобы. Обижимый крестолюдьем жестоко страдает. Причем страдания его тем ужаснее, что они чисто психо-ментальные, Ведь физического тела-то нет, а тело притупляет разные страдания у нас. Даже ментальные, скажем, или там тонкие желания какие-то. Так вот в мире желаний, в тонком мире, власть страданий становится абсолютной. Там нет буфера в виде физического тела. И человек жутко страдает. До тех пор, пока не усвоит, что, оказывается, из золота, деньги, валюты, может быть, проклятие. Так он постепенно примиряется своей участью, наконец освобождается от свое тело желание и готов идти дальше. Но вот на этом мы пока кончимся.